Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Great Trader System. Данная стратегия представляет из себя смесь трендовых и гистограммных индикаторов. По отдельности эти индикаторы не представляют особой ценности, но если сигналы от каждого индикатора совпадают друг с другом, то на выходе получается работоспособная торговая стратегия. И несмотря на то, что индикаторов данной стратегии для бинарных опционов 4, правила для входа в сделку очень просты. Индикаторы данной стратегии устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. Индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию. Но чтобы не настраивать график самостоятельно, в конце статьи можно скачать как сами индикаторы, так и шаблон для данной стратегии. Также в данной статье есть видео, Которое подробно рассказывается как правильно устанавливать индикатор в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте рассмотрим правила торговли по данной стратегии. Сразу хочется сказать, что торговать по данной стратегии можно консервативно или агрессивно. Правила торговли остаются одинаковыми в обоих вариантах, но в агрессивном варианте не обязательно выполнение каждого правила. Итак. Для открытия опциона Call нам потребуется, чтобы появился белый кружок, и свеча закрылась. При этом MACD должен быть белого цвета, а оставшиеся два индикатора должны быть белого или серого цвета. Обратите внимание на то, что на таймфрейме M1 экспирацию стоит рассматривать в одну свечу, причем неважно какой это метод, консервативный или агрессивный. На всех же других таймфреймах лучше использовать экспирацию от трех свечей. Для опциона PUT мы используем все те же самые правила, только с другими цветами. Это красно-оранжевый кружок, желтый столбик гистограммы MACD и оранжевый или желтый столбик оставшихся двух индикаторов. Что же касается агрессивного метода, то правила остаются те же, но с небольшими изменениями. Первое это то, что не обязательно, чтобы цвет кружка поменялся, достаточно просто его пробитие. Но для опциона Call обязательно цвет MACD должен быть белым, и хотя бы один из нижних индикаторов должен быть белым или серым. И соответственно для опциона Put MACD должен быть желтым, и хотя бы один из нижних индикаторов должен быть желтым или оранжевым. Так как правил в данной стратегии довольно много, давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету при помощи консервативного и агрессивного метода, и посмотрим, что из этого выйдет. По итогу имеем три сделки, которые принесли порядка 120 долларов прибыли. Чтобы понимать все правила торговли по данной стратегии, лучше всего потренироваться на демо-счету, так как это избавит вас от лишних потерь и поможет понять, какой из вариантов торговли подходит вам больше, консервативный или агрессивный. Также не забывайте, что стоит использовать правила мани-менеджмента и не рисковать капиталом большим, чем вы можете позволить себе потерять.